закате я ловила лунный свет Когда зовет душа, то в ней страха нет Задай себе вопросы и там найдешь ответ Не сломить наш путь в моих уверенность Сила мыслей привела тебя ко мне И сотни тысячи звезд сияют, как во сне Не старайся это просто так понять И если ты не знал, я покажу тебе Много песни Доверьсь мне, доверь мне, мы можем абсолютно все лишь в голове, но до мне, до мне.